6 июня 2019 года. Ингуз и Геба. Продуктивный день в плане идей и возможностей, основан на сотрудничестве и взаимном энергообмене. В семье все замечательно, благополучно. Сегодня вы вместе можете создать что-то новое, обновить старое, ну и вообще полная свобода для творчества. Но делать все нужно не в одиночку, а вместе с родными вам людьми. Улучшите интерьер в доме, поставьте столик на даче или просто поменять штурки. Но вместе со своими любимыми. Те, кто еще не создал семью, отправляйтесь на вечеринку, принимайте любые предложения провести день вместе с компанией, потому что сегодня велика вероятность, что там вы встретите свою судьбу. Ну или просто шикарно проведете время, что тоже неплохо. В бизнесе любые сотрудничества успешны, работа в коллективе с настроенными на одну волну людьми принесет успех и достаток всем участникам. Приветствуются новые идеи, расширения бизнеса и совместные креативные решения. Желаю вам прожить этот день максимально для себя продуктивно. Буду рада вашим лайкам и комментариям и до встречи в следующем дне.